всем привет сегодня у нас четвертое видео по жидкому акрилу и я буду на таком маленьком холсте думала взять квадратный но вот у меня такой прямоугольный размеры небольшие 25 на 20 и на нем я хочу сделать тоже в технике жидкий акрил разноцветный цветок Использовать я буду краски, которые остались с прошлых работ. Вот, до сих пор у меня есть фиолетовая, такая мятная краска, синяя, такая красивенькая, вот синяя, желтая, розовая, белая. Вот для этой работы мне понадобится трубочка, краску я разбавляла силикон я не добавляла силикон я буду использовать в других еще работах это еще все впереди краску я разбавляла с лаком который я покрываю картины свои вот еще раз покажу вам лак фасадный такого состояния чтобы краска была вот такая вот жиденькая первые эксперименты первые три видео я на них оставлю ссылки в описании под видео. Можете переходить и смотреть, что у меня получалось. Выливаю. Чуть-чуть оставляю. Беру мастихин, чтобы расправить все это дело. Также все картины в технике жидкий акрил я буду результат конечно выставлять. У себя в Инстаграме, что можете переходить и смотреть итоговый результат. Ссылочку на Инстаграм я также оставлю внизу под видео в описании. Ну и когда я попробую все способы жидкого открыла, все техники, я также сниму отдельное видео, где будут у меня все работы. И я буду подробно рассказывать, что, в какой картине, как я смешивала краски. Вылили всю красочку. Теперь я беру нашу трубочку. И выдуваем. Видите, как интересно распределяется краска. по желанию еще подвигать картиной такая у нас получается интересность образовываются такие вот узоры серединка цветочка как бы наметилась у нас здесь с помощью трубочки мы с вами попробовали еще один метод как можно узоры в технике жидкий акрил создавать вот в виде цветка у нас такой вот цветок получился вот если дать еще больше воздуха в трубочку, то можно вообще краску вот так вот разогнать сильно. То есть это по желанию. То есть показываю вам, как, что будет, если дуть чуть-чуть или сильно поток воздуха. И когда много краски, то вот вообще краска там снизу поднимается, наверх проявляется. Что же интересность такая? Видите? Вот такие вот остаются интересные прожилки вот такая еще одна у нас получается с вами картина и пока у нас акрил остается жидким на холсте мы можем краску гонять туда-сюда пока мы не успокоимся вот еще одну технику мы с вами освоили в этом видео с помощью трубочки делали узоры в общем, таким методом можно пользоваться делать цветочки не переусердствовать как я я просто вам показала это тоже как эксперимент то есть наглядный пример да как с помощью трубочки можно выдувать узоры вот что будет если потихоньку выдавать и если приложить усилия и много там у вас краски намешаны, то есть нижняя краска она поднимается на поверхность смешивается где-то и такие непроизвольные узоры получается добавить еще желтый цвет Ну, в общем, вот, ребята. Старалась я, старалась, чтобы получился цветочек. В итоге цветок не такой, как мне хотелось бы. Еще нужно все равно э, так сильно, как я увлекаюсь, не увлекаться, чтобы получился хороший результат. Потому что я уже выдуваю, стараюсь. То есть нужно еще приловчиться. Это у нас только четвертое видео. Эксперименты с жидким акрилом. В итоге вся та краска, которая выливалась на поднос, вот на этот. Я вот так вот скребала и назад на картину. И получится у меня вот такая вот себе картинка. Вот такой вот пробный вариант но сам метод я думаю всем понятно что можно с помощью трубочки тоже делать узоры и она бросала сверху тот акрил который стек с картины с холста и пошевелила холстом будет у нас вот такой вот узор я оставляю так. Может, это будет как фон для какой-то картины в будущем. Вот. вот такая она у нас получилась. Вот такой получился эксперимент в этом видео. Если вам было интересно, любопытно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем еще дальше экспериментировать, что можно с этим всем сделать. Все, ребятушки, до новых встреч. Экспериментируйте. Творческого вам вдохновения. Создание прекрасных картин. Главное, чтобы в первую очередь нравились вам, радовали вас. Поднимали вам настроение. Ну и увидимся в следующих видео. Пока-пока.